Подъемная третья секция легко изменяет угол наклона и также легко возвращается в исходное положение, в котором фиксируется при помощи замка. В комплект массажного стола «Хан» входит съемный подголовник с подушкой для лица и подвесная полочка для рук. Подголовник легко устанавливается, он имеет регулировку угла наклона и надежную фиксацию в нужном положении. К подголовнику крепится полочка для рук.